Для замены топливного фильтра понадобится, соответственно, сам фильтр. Аналах, не аналог, Каждый выбирает сам на вкус и цвет. И бита торкс Т30. Либо вот такого вида. просто простонародье звездочка на 6 лучей. Или такая. Кому как угодно Значит надо открутить вот эти Четыре торксика вот. вот этот торксик Служит для прокачки топливного фильтра от воздуха Для удаления воздуха Его не трогаем Два ослабили Два выкрутили Поддеваем отверточкой вот. Чтоб соплотнительной резинки сошло. Дальше выкручиваем остальные два. Когда откручиваете последние два, придерживайте сверху рукой. Потому что пружина выщелкнет крышку вверх. У меня помощник конец снимать и выкручивать, показывать одновременно неудобно. В общем, такая вещь. Вот. Что мы имеем? Вот, вынимаем фильтр. Вынимаем фильтр. Меняем вот эту пружину, ставим на новый. Заменяем вот эту прокладочку. Ставим новую. И также ставим вот эту прокладочку новую. Вот это колечко вставляем на новый фильтр. Разбираем пружинку, внутренний катридж промываем, продуваем бензином, чем угодно, кому как угодно, вот, и собираем все уже в новый фильтр. Для избежания проблем запоминаем, какой был уровень солярки, он у меня по заклепку примерно чтобы потом налить свежей солярки с бутылки для избежания лишних проблем с прокачкой грубо говоря я залью на сантиметр повыше этой клепки фильтр не менялся чтобы не соврать года два он наблюдается мусорок водички нету но мусор присутствует будем сейчас все это чистить выкачивать грушей выливать Высосали, прочистили, залили солярочки свежие, чтобы избежать проблем при запуске. Вот эту резиночку рекомендую смазать соляркой, чтобы она была влажная, жирная, чтобы потом легче было притягивать и вставлять крышку. Вот. Собрали фильтр и вставляем. Следим, чтобы вот этот грибок, сейчас покажу, чтобы вот этот грибок, вот он, попал вот в эту дырочку. Иначе будет нестыковка. Прижимать надо крышку будет с усилием и одновременно держать и прикручивать по диагонали хотя бы двумя болтиками чтобы топить нормально при сборке рекомендую давить через тряпку на крышку иначе от этих хомутов больно ладошку вот прикручиваем хотя бы два по диагонали потом вставляем остальные два и четырьмя прижимаем все надеемся на удачный запуск вводим машину Вроде бы проблем нет, сейчас посмотрим. Погазуем чуть. Теперь надо пробовать куда-нибудь на горку. На горку с нагрузкой. И тогда миссия будет выполнена. Если у вас что-то не получилось, смотрите вторую часть.